Привет всем зрителям и подписчикам моего канала! Нас с вами уже больше 20 тысяч. Это невероятно, и для меня это огромное событие. Спасибо всем, кто подписался, обязательно подписывайтесь. В этом видео я возьму интервью у коллекционера и расскажу про всеукраинский слет коллекционеров Харькой 20 июля. Я подарю 20 бесплатных входных билетов для моих подписчиков. Как их получить, информация будет дальше в видео, просто смотрите. А еще я получил много откликов и благодарностей по поводу Монобанка. В одном из видео я поделился тем, что пользуюсь этим банком. Кстати, все, кто не пользуется этим банком, могут получить карточку и 50 гривен на свой счет. Ссылочка смотрите в описании. Ну что, поехали! 20 июня, в субботу, в Харькове, на артзаводе «Механика» состоится всеукраинский слет коллекционеров. С 8 утра до часу дня. Входной билет стоит 50 гривен, но в конце видео я расскажу, как получить бесплатный пригласительный от моего канала. На слете будет выставка экспозиция монет, антиквариата, значков, наград, старинных предметов, посуды, статуэток и много всего другого. Ребята, я очень советую посетить, тем более, это новое место. Там должно быть очень прикольно, интересный антураж. Ну что, давайте перейдем к интервью. Давайте послушаем опытного коллекционера. Как вас зовут? Валерий Павлович. А? Валерий Павлович. Валерий Павлович, как Чкалова. Ну, я занимаюсь в основном коллекционированием значков ага. о Харькове. Ага. Вот, например, книги, которые я написал. Написано 39 учебников, уже издано. Чем приехать стоит на след коллекционеров? Дело в том, что э, коллекционеры в основном посещают клубы своих городов, и все знают уже давным друг друга. Поэтому, скажем так, варятся в собственном соку. А когда э, предлагается приехать в Харьков, куда приедет большое количество коллекционеров со всей Украины, а может даже из э, Белгорода, то это интересно, потому что люди встретятся со своими коллегами, э, с другим обменным материалом. Можно будет значительно пополнить свою коллекцию, да и просто элементарное общение с другими людьми расширит кругозор этих людей. Поэтому я считаю, что это полезно посетить хотя бы просто для того, чтобы пообщаться и увидеть, чем занимаются другие люди а с чего стоит начинать коллекцию молодому начинающему коллекционеру так, мизмату, вы задаете такой э, глобальный вопрос коллекционирование начинается чаще всего со случайно образовавшегося интереса человек увидел какую-то неизвестную ему ранее вещь или предмет какой-то э, который вдруг поразил его воображение. Ему стало интересно, что это такое, откуда оно взялось, какие еще такие вещи бывают. Вот и отсюда начинается постепенно наращивание желания, возрастание, вернее, желания, выяснить что-то. А раз выяснить, то надо, хочется это и иметь. А раз хочется иметь, то, значит, начинается систематизация этого. А уже после систематизации человек начинает думать, что это, откуда оно взялось, а как это делать. Вот у нас в Харькове под моим авторством вышла книга о коллекционировании. Вот Она пользуется интересом коллекционирование вот. чего именно? Здесь какое-то конкретное направление или в целом о, о коллекционировании монет? Назычков, и в целом и о коллекционировании и о харьковских коллекционерах. Uh -huh. Мы регулярно проводили э, выставки э, наших коллекций не только в своем клубе, не только на территории нашего парка, но и по всему Харькову и на предприятиях. Например, у меня лично было э, более 20 выставок. Uh -huh. А ваша коллекция насчитывает сколько позиций? Могли бы То, что у меня самая большая коллекция значков в Харькове, 6 тысяч штук, это без вопросов. Это точно гарантирует, что нет ни у кого. А как живет эта коллекция? Вы что-то меняете, продаете? Это очень сложный вопрос. Если коллекция не развивается, она умирает. Поэтому хочешь, не хочешь. Надо ее пополнять. Где ее пополнять? Раньше это можно было делать, например, в киосках, когда было много разного коллекционного материала на любые темы. А сейчас в киосках, если раз в год что-то увидишь, уже хорошо. Аукционы, наверное, да, в основном. Аукционы, взлеты, вот, люди э, пополняют коллекции либо на э, регулярных встречах в городских, в своих клубах коллекционеров. Либо действительно через интернет на разных аукционах. А что бы вы могли посоветовать начинающим коллекционерам? будь то ну, Разные направления, монеты, медали, что-то другое, возможно? Здесь точно так же, как при выборе жены или мужа, советы давать не стоит. Каждый должен определиться сам, что ему ближе, что ему больше нравится, что его увлекло. Например, одного человека увлекла какая-то э, монета. Есть люди, которые собирают отдельную страну, монеты одной страны. Или, допустим, в этой стране обязательно собирают так называемую погодовку. То есть монеты, э, все монеты одного года, выпуска одного года. Есть люди, которые собирают монеты всего мира. Ну, понимаете, есть такое... Э, Изречение Казьмы Прудкова, что нельзя объять необъятное, но стремиться к этому нужно. Спасибо большое за Пожалуйста. комментарий. Пожалуйста. И по поводу бесплатных билетов. Для того, чтобы получить бесплатный пригласительный на слет коллекционеров, просто будьте моим подписчиком и оставьте заявку по ссылке в описании. Первые 20 человек, которые заполнят форму, получат пригласительный билет и будут добавлены в список приглашенных гостей. А если вы хотите получать новости о нумизматике и информацию о следующих слетах и дисконты, заполните другую форму и мы будем присылать вам информацию в будущем. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел. Обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока!